В эти самые минуты общее число обращений уже перевалило за 2 миллиона. Свой вопрос Владимиру Путину вы можете задать прямо сейчас. Номер телефона не изменился. Он прежний 8800-240-40. Номер для ваших смс и ММС сообщений 040-40. В эти самые минуты общее число обращений уже перевалило за 2 миллиона. Она такая довольна, как будто здесь призы раздают. Неужели так весело, что столько много вопросов президенту? Замечательно. Дышит и глубже. Ой, какая прелесть. Три пацана, да, да. Животик грябленький, печень никуда. Это хорошо, замечательно. Зубки-зубки, да. Гниловато, но да, хорошо. Многих не хватает. Мы вышли на э, траекторию устойчивого роста экономики. Да, это пока рост скромный, небольшой, я уже об этом говорил, но это не падение, а рост. Полтора процента за прошлый год. Растет промышленность процент, растет сельское хозяйство стабильно. В своем майском указе, после вступления в должность президента России, обозначили перед страной стратегические цели. Очень важные и очень серьезные. Ну, например, вдвое сократить бедность. Очень серьезные цели по экономике, рост реальных доходов людей, вывести российскую экономику в число пяти ведущих в мире нужно э, перейти в полномасштабном э, формате э, к работе по программному принципу. Мы применяли этот принцип по некоторым отраслям и по, по некоторым направлениям деятельности. Теперь э, вот такой программный принцип должен быть применен повсеместно. Мы поняли, что на реализацию задач, о которых мы говорим, и о которых вы сейчас только сказали, нужно как минимум дополнительно еще 8 триллионов рублей. И э, в общем и целом понятно, откуда мы их можем взять. У меня есть идея, джентльмены. Я предлагаю пока не подавать виду, чтобы встать моих замыслах. Будут uh поднимать -huh. налоги? Значит, э, действительно, э, действительно... Речь идет, как я уже сказал, о дополнительных 8 триллионах рублей. Они не синтезируются из воздуха. Откуда мы их можем взять, я уже сказал. Повторять не буду. Нас этот щенок. Ужал, что я не